Я устал, я ухожу, а вот мой преемник, и посажу сюда какого-нибудь другого человека. Так, мы начнем, да? Бисмиллаху, альхамдулиллаху, ассалату ассаламу аля, расуллиллаху, а ба'ат, ассаламу алейкум, ты объединяешь кадыровых в предательстве, обвиняешь, прошу прощения, в предательстве, но мне непонятно, какой у вас, у Ичкерии, был выход воевать до последнего, до полного уничтожения народа.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 Сами расстрелы, несколько было расстрелов, двух парней расстреливали, какого-то чувака и женщину расстреливали. И все, по-моему. Вот эти два случая я помню. Как-то оценивать это я не буду. Скажу только, что пытки, они недопустимы. Это не способ доказывания вины и неважно